«Совершенная жертва», стих на Псалом 39. На Господа твердо я уповал, и Он преклонился ко мне. Мой воплю Он услышал и помощь мне дал, Чтоб мне не погибнуть во сьме. Мне в гибельный ров подал руки свои в болоте, Где я погибал, поставил на камни он ноги мои, и стопы мои утверждал. И новую песнь он вложил мне в уста. Хваление нашему Богу Услышат об этом во многих местах И к Богу поищут дорогу. Блажен человек, кто надежду свою На Бога всегда возлагает. Он гордым и лживым не ищет стезю, но к истине путь пролагает. Как много чудес ты желаешь творить, О том где желал бы помыслить, Хотел бы я много о них говорить, Но кто их способен исчислить? Ни жертвы, ни дара ты не восхотел, Но ты мне открыл мои уши. Не хватит тельцов, Ни сожжение их тел, Чтобы спасти наши души, Тогда я сказал, вот по зову иду, как в свитке написано книжном, чтобы отвести от живущих беду, и в сердце любовь твоя к ближним. В собраниях я правду твою возвещал, к тебе я спешил за советом, устам говорить моим не запрещал». Ты, Господи, знаешь об этом, Я правды Твоей в моем сердце не скрыл, спешил возвестить Твою верность, спасение и милость Твои не таил за истину вечную ревность. Щедрот Твои, Господи, не удержи, излей на меня, Твою милость, Ты истину, Слова во мне освежи, чтоб в сердце. Любовь сохранилась, да облекутся, как ризой стыдом, Кто гибель душе моей ищут, Господь да устроит во веки мой дом, И в Боге спасен будет нищий, Да радуются веселяться тобой, Кто любит тебя во спасенье, Да слышится вечно, велик наш Господь В сердцах ликования и пенье, я беден и нищ, мой Господь без тебя, а мне же Он вечно печется, ты мой избавитель, ты помощь моя, к тебе моя песнь вознесется.